Соски, вот только мать ее считает Меня отморозком пальцем жал сосок слонга из звезд мамаша спрятала ключи И за ремень отцовский соседи вызвали ментов Приехал ее батя давай кричать Молодцы, давай служил, сейчас будет убивать Я испугался очень сильно Водки выпей, на жопу сядь Возможно, ты мой будущий тест. Ну... А я твой зять На переходе с Максиской на Таганскую На эскалаторе ступенька номер 100 Я первый раз тебя увидел, злата, ласка моя И моментально понял кое-что Ты будешь моей невестой Будешь моей женой А после нам быть с тобою вместе На небесах это судьба, это судьба, это судьба, это судьба. А я не буду больше ждать, когда тебя посадят, и я не буду ждать тебя, когда тебя посадят. И перед свадьбой обещал, все дела уладить, но все по-прежнему. Никогда не слышала звонка, примеряла новую юбку, любовь Любой была недолгой, а череп хрупкий. На переходе с Максиской на Таганскую на эскалаторе ступенька номер сто. Я первый раз тебя увидел взглядов, Ласка моя и моментально понял, кое-что ты будешь моей невестой, ты будешь моей женой. После нам быть с тобою вместе на небесах суждено. Это судьба, это судьба. Это...